всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз опять известный всем зеленый пакетик ну и на этот раз были заказаны так называемые липучки для кабелей для организации их хранения больно они мне понравились когда поставлялись бонусом к другим продуктам данной компании но пришло как обычно в таком зеленом пакете внутри находится у нас Так всегда открытка по пожеланиях поставить 5 звезд если все понравилось ну и если что-то не понравилось связаться с ними так ну и заказаны были несколько этих ремешков ну в пачке по, по 20 То есть, есть возможность по другому варианту заказать там начиная от малого количества заканчивая вот максимальным количеством 20 так, ну и вот, как обычно, не изменились своему, то есть, пришел бонус. То есть, всего 41 такой вот кабель подошел. Так, ну и принцип очень простой. То есть это мы пока отложим. То есть, берем кабель. Вернее, ремешок для кабеля. Достаем. То есть, выполнен из полиэстера. Ну и пластика так ну и липкая сторона так ну и для примера вот у нас есть блок питания здесь при покупке как обычно связывается проволокой изолированной дальше поступаем очень просто продеваем так вот у нас связующая часть Дальше берем кабели, ну и сматываем и храним, вот такой принцип. Теперь у вас ничего не болтается, нет необходимости иметь проволоку, быстро раскрывается и используется. Как только использовали на хранение. 他娘的！ Так, Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.